приключения от компании «Новая жизнь». В любом возрасте вы сможете жить полноценной и эмоционально насыщенной жизнью. Поздравить зашел? С чем? С блестящим задержанием. Извините, мужики, не дождался. Азарт, эмоции, страсти на грани безумия. Пока не появились глюки. Кто-то получил доступ к базе данных, разблокировал подсознание пользователей. Виктория Усова работает в компании «Новая жизнь». Входит в первый круг подозреваемых. Ты должен был закончить, тестировать новейшие приключения 10 минут назад. Он закончил, Рудольф Лич. Начни с этой девчонки, наладь контакт. Какой ты быстрый. Затащи ее в парное приключение. И не сближайся сильно. Миш, спаси меня. Все знают, что в приключении невозможно убить. Живой. Приключение. Закон. Приключение. Закончить закон включение... а что вы Надеялись что со мной что-то случилось?